Привет, кто меня смотрит. С тобой Кеймер. В этом видео мы будем обозревать новую версию Майнкрафта 1.10. Начнем с первого. Первым добавили декоративные блоки. Ну, вот эти вот три блока. Блокада, кирпич из адского блока, только с контрастной более текстуркой. Это блок костей. Его можно сделать из 9 костной муки, а это блок магмы. Если мы станем на него, будем получать урон. Перейдем к следующему. Следующим добавили. Взвешенные зелья. Ну, типа гранаты. Вот, видите? А что да самое классное? классное? Добавили кристалл Энда. Теперь его, он, раньше он спаунился только в Эндермиде. Теперь его можно заспавнить самому. Вот так вот. А я еще нашел баксим, если разрушить типа, один блок, он же спавнится только на бедреке. А если сломать бедрек... <звы> если сломать бедрек, то кристалл будет летать. Вот так вот. И последнее на сегодня обновление, это добавили спаун. А раньше он редко обитал только в море редкий житель, а теперь его можно заспаунить самому. Ой, куда я пускакала. Давайте посмотрим на ее реакцию на меня. Подходим. Уа, а! Вот видите, она поленила лучом. Смотрите, сколько единиц сейчас снимет. Пу! Ну, на этом закончим обзор. Всем спасибо за просмотр и пока.